рассказывать? Подумай как... сейчас... да, да, вперед медленно, не торопитесь, сидите, вам хорошо. Угу. Скажите, пожалуйста, когда с вами это случилось? Два года назад. Два года назад разворачивайтесь, что-то, Идите вперед. Два года назад. Что произошло? А год и два месяца назад Год да, вот и два месяца. Месяца, да, два месяца. Что произошло с вами? В результате чего произошло? Поднимал дверь железную. Подняли железную да. дверь? На и? пятый этаж. На пятый этаж? На и сразу же почувствовали боль? Да, сразу, почувствовый сразу почувствовый же. боль. Бросили дверь, и вам уже дверь не в радость. Она Он едет, да, и мысли, я вот дотянула. Дотянула. И пусть уже как бы сильнее и сильнее нет. Да. Mm -hmm. Там подлокерит много как бы этого. Много Да. Как самочувствие у вас? Здесь у нас прям лист жесткий, mm -hmm. да. Mm -hmm. Вы скажите свое самочувствие, как вот вы, получается, сегодня у нас пятый день, да. Mm -hmm. Какое общее самочувствие? Оно а, ну, как бы, есть лучше, Ага. всё равно вот тянет. Вот ну, правильно. конечно, тянет. Mm -hmm. тут, тут, тут жесть yeah. у вас. Yeah. Тут же есть, yeah. Потому что yeah. вот у него, э, у него как раз в этом месте, где основная проблема, где застой у вас. Mm -hmm. Прям синяки эти образовались. Mm -hmm. Вот они вот в этих местах часто а вот в этих очень редко бывает. А у вас, вот, видимо, уже много лет это идет. Ну, уже будут полтора года. Полтора года уже так хромаете, да? Будет два. Будет и два месяца. Точно, точ, точ, точно, да. Дох. Дох. Выдох. Дох. Выдох. Дох. Выдох. Дох. Дох, вдох, вдох, Oh, my God. В конце ношу. Четвертый, пятый. Хорошо. или 1 2 или А, здесь просто отек еще пока. Вчера как выдержали. Mm -hmm. Нормально, здесь спина мягенькая. Так, встаем тихоньку. Встаем. И давайте идем сюда. Давай, да. да, да. да. Достался, mm -hmm. но пока еще. Да. Ты же снимал как первый й раз? Да. Угу, много. Надо, да. Опыт, конечно, смещен, пока еще довезясь. Сейчас перестройка, еще раз сюда ко мне. чего человеку рассказывать. Другому человеку. Еще раз сюда остановимся. шикарно. Здесь просто отек у нас в Это... Месяца... Месяц, наверное, еще будет. Оно сейчас перестраивается. Отек сойдет в течение недели полутора угу. Здесь вот у нас все, видишь, вытащили мы. Да, его. Вам... Да, да, Ну, молодец, что вы полностью взяли с проработкой органов. Будьте. Да, да, да.